Выходная форма КС-3 с уровня проекта и с уровня ОС на версии 2.8 комплекса 0. Общее положение. Стоимости в справке по форме КС-3 формируются на основе итога номер 11. Это итог для КС-3 актов, собранных по трем периодам. Начало и окончание этих периодов определяется датами в настройке печати. Отчетный период с и отчетный период по последующим правилам. Период 1. С начала строительства попадает итог 11 актов, у которых дата окончания меньше или равна дате окончания отчетного периода. Период 2. С начала года попадает итог номер 11 актов, у которых год совпадает с годом отчетного периода и дата окончания меньше или равна дате окончания отчетного периода. Период 3. Зачетный период. Попадает итог номер 11 актов, у которых дата начала равна или больше даты начала отчетного периода, но меньше даты окончания отчетного периода. И дата окончания меньше или равна дате окончания отчетного а также в настройки печати добавлены новые настройки и некоторые старые настройки были изменены. Итак, рассмотрим перечень новых и измененных настроек. С уровня проекта. Настройка ⁇ Договор ⁇ Ранее номер договора использовался только для вывода форму КС-3 и в отборе данных не участвовал. Сейчас... Номер договора используется для отображения и отбора данных формы КС-3. Значение настройки. В списке выбора договоров отображаются для выбора только договора с исполнителем, указанным в настройке исполнитель организации. И также строка с пустым значением. Строка с пустым значением используется, когда надо выбрать все договора с указанным исполнителем. Если в настройке «Исполнитель организации» выбрано значение «Все», то в список выбора в настройке «Договор» попадают все договора, по которым есть выполнение. Если выбрать договор, то форма сформируется на данный договор, только в форме не будет указан исполнитель. Исполнитель будет значение «Все». Следующая настройка – это доп. соглашение. Ранее она отсутствовала. Сейчас эта настройка добавлена. Если галочка включена, то в форму выводятся все дополнительные соглашения, типа «Как часть договора». Далее, новые настройки, в том числе «Печатать проект». Ранее отсутствовали. Была возможность выводить или не выводить строку всего работ и затрат. Возможно, любая комбинация этих строк. При включении настройки «Печатать проект» в начало таблицы выводится название проекта и итоговые суммы собираются напротив данной настройки. Следующая настройка «Печатать структура проекта». Ранее отсутствовала. Настройка имеет четыре значения. Настройка, значение «Не печатать», если не нужны суммы КС-3 по узлам структуры проекта. Следующее значение «Вся». То есть выводится вся структура проекта, неважно, было когда-либо выполнение или нет. Следующее значение с выполнением с начала работы. Выводятся только те узлы структуры, в которых когда-либо было выполнение. И значение с выполнением за отчетный период. Выводятся только те узлы структуры, в которых есть выполнение в отчетном периоде. Новая настройка «Печатать ОС». Ранее отсутствовала. Настройка имеет четыре значения. «Не печатать», то есть ОС не выводится в форму КС-3. Значение «Вся» выводятся все объектные сметы. Неважно, было когда-либо выполнение по ним или нет. Следующее значение с выполнением с начала работы. Выводятся только те объектные сметы, которых когда-либо было выполнение и значение с выполнением за отчетный период выводятся только те объектные сметы в которых есть выполнение в отчетном периоде настройка печатать структура ОС ранее также отсутствовала. настройка имеет четыре значения обращаю ваше внимание что структура объектной сметы не будет выводиться если в настройке печатать ОС Указано значение «не печатать». Итак, значение «не печатать», тогда узлы структуры объектной сметы не выводятся. Значение «вся», выводится вся структура объектной сметы. И не важно, было когда-либо выполнение или нет. Следующее значение с выполнением сначала работы. Выводятся только те узлы структуры объектной сметы, которых когда-либо было выполнение, и значение с выполнением за отчетный период, выводятся только те узлы структуры объектных смет, в которых есть выполнение в отчетном периоде. Переходим к настройкам печати с уровня объектной сметы. Настройка договор изменена аналогично, как и на уровне проекта, и новая настройка доп.соглашения также аналогично Настройки на уровне проекта. Добавлена новая настройка. Следующие новые настройки, в том числе, и «Печатать ОС». Возможно, любая комбинация этих строк. При включении настройки «Печатать ОС» в начало таблицы выводится название объектной сметы, и итоговые суммы собираются напротив данной настройки. Новая настройка «Печатать структура УЭС. Аналогично настройке «Печатать структуру ОС» на уровне проекта. И еще одна новая настройка «Печатать ЛС». Также ранее она отсутствовала. Настройка имеет четыре значения. Не печатать, то есть локальные сметы не выводятся в форму КС-3. Значение «Вся» выводятся все локальные сметы. неважно было когда-либо выполнение или нет. Третье значение с выполнением с начала работы. Выводятся только те локальные сметы, в которых когда-либо было выполнение. И четвертое значение с выполнением за отчетный период. Выводятся только те локальные сметы, в которых есть выполнение в отчетном периоде. Перейдем в комплекс А0 и посмотрим, как вызвать операцию сформировать КС-3, с уровня проекта. У нас на проекте есть множество актов. Если настроить группировку по исполнителю и по договору, то мы увидим, что на нашем проекте два исполнителя. У первого исполнителя один договор второго исполнителя два договора. Далее, если сгруппировать акты также еще по году и по месяцу, то мы увидим, что для первого исполнителя у нас было выполнение в 2019 году, в трех месяцах в месяцах. По второму исполнителю по двум договорам было выполнение. По первому договору в 2018 году в одном месяце, в 2019 году ну, и так далее. Группировку удобно использовать для понимания общей картины по выполнению. Видны исполнители, договора, года и месяца выполнения. Итак, вызов выходной формы КС-3 с уровня проекта выполняется по кнопке «Печатать проект». В разделе «КС-3 на проект» печатная форма «КС-3 на проект». Итак, рассмотрим настройки, о которых было сказано в начале. Настройка договор зависит от настройки исполнителя. Сейчас в поле «Исполнитель» выбрано «Все». В настройке «Договор» отображается список всех договоров на данном проекте и также пустое значение. Если в настройке «Исполнитель» выбрать конкретного исполнителя, то в настройке «Договор» в списке будут отображаться только договора этого исполнителя. и Также пустое значение для вывода формы КС-3 по всем договорам этого исполнителя. Если мы заменим исполнителя, то, соответственно, список выбора договоров также изменится. Будет отображаться договор этого исполнителя, он у нас один, и пустое значение. Следующая настройка. Доп Соглашение имеет два значения, галочка включена или выключена, то есть будут выводиться доп соглашения как часть договора, если галочку включить. Настройки в том числе, печатать проект, располагаются в разделе содержание документа, также настройки Печатать структуру проекта имеет 4 значения с выполнением за отчетный период, с выполнением с начала работ, вся структура проекта и не печатать структуру проекта. Также для настройки печатать ОС 4 значения. И для настройки печатать структуру ОС. значения. Напомню, что если печатать ОС, выбрано значение не печатать, то структура ОС вводится в форму КС-3. Итак, перейдем к рассмотрению примера. Посмотрим, как влияют настройки на отбор и отображение данных в выходной форме КС-3. Настройка «Исполнитель». Допустим, что у нас в настройках выбраны все исполнители. Как это отображается в печатной форме? То есть подрядчик у нас будет все, договора не будет. Если в настройке исполнитель выбран конкретный исполнитель, а договор не выбран, то в выходной форме CS3 мы увидим исполнителя, договора не будет. Далее, настройка договора. Если к тому же исполнителю мы укажем настройку договор, то в выходной форме мы увидим этого исполнителя и выбранный номер договора. Рассмотрим влияние следующей настройки на вывод данных в выходной форме. Настройка «Печатать ОС». Для первого примера у нас выбрано значение «Не печатать», причем структуру ОС мы не печатали в первом, ни в втором примере. В втором примере выбрано значение печатать все. Классы». Посмотрим. Итак, в первом примере у нас нет списка объектных смет, есть только всего работы за Во втором примере мы видим список всех объектов смет. Следующая настройка печатать структуру проекта. Два примера. В первом и втором примере у нас отключено печатать проект, рассматриваем только структуру проекта. В первом случае не Печатать структуру проекта, то есть мы видим также значение всего работы и затрат. Во втором случае у нас выбрано значение печатать всю структуру проекта. Поскольку печатать проект у нас отключено, соответственно названия проекта здесь нету есть только всего работы затрат и также выведена структура проекта. И еще одна настройка, которую мы рассмотрим, это печатать структуру УС. В наших примерах выбрано для объектной сметы печатать все. В обоих примерах в первом примере выбрано для структуры УС вся структура, во втором случае выбрана начала строительства. Итак, посмотрим. То есть для каждой объектной сметы у нас выведен список всех ее разделов. Во втором случае у нас выводятся только те разделы объектных смет, в которых, которых было выполнение с начала строительства. И в заключение еще раз основные пункты выходной формы КС-3 с уровня проекта и с уровня ОС на версии 2.8 комплекса.